Здравствуйте, слышно меня? Да. да. Слышно, видно, все замечательно. Ну что, Павел, я уже немножко представил и сказал, что вы самый великий сказочник в мире, это по версии вашей жены. А жене всегда надо верить. Да, действительно, так бывает, что иногда приходится говорить жене сказки, но только из добрых побуждений, поэтому она, наверное, так называет. Но на самом деле я не сильно сказочник, я, вот она как раз машет ручкой, вот я вижу, что она тоже появилась в эфире. Я не такой уж сильный сказочник, как рассказчик, я больше все-таки рассказываю сказки, очень много народных сказок в своем канале и на своем аккаунте «Папашины сказки», но есть еще и авторские, за что я благодарен всем авторам, которые мне разрешают их сказки рассказывать. Ну, я очень рад, Анатолий Александрович, что вы пригласили меня к себе на свой эфир, очень много наслышан и даже когда я выложил историю, что у нас с вами будет эфир, мне начали писать мои подписчики, что о, обязательно сохраните эфир, потому что Анатоли... с Анатолием Александровичем стоит разговаривать, его стоит слушать, и э, с ним стоит дружить. Вот так. Очень приятно, что я с вами сейчас. Значит, у нас какая-то грань сказочности присутствует. Совместная. Я тоже но... сказочник, но я, у меня такая такая миссия, что ли? Сказки делать былью. А вы, наверное, быль переводите в сказки. Наверное, так, да. Ну, конечно же, я такой проводник этой были в сказке. либо сказки я доношу людям, и обычно это все-таки мамы больше, и подписчиков, я уже посмотрел статистику в своем аккаунте, подписчиц гораздо больше, их больше 90%, процентов есть немножечко, конечно же, пап. Меня это очень радует, хоть это очень небольшая цифра, но все-таки она есть, и процентное соотношение э, такое в пользу мам, но ну, это понятно. Ну и спасибо большое папам, что они тоже со мной. Вы знаете, вот немножко э, от, в сторону отойдем от нашего. Вы сказали, это понятно, что мам больше, чем пап. Вообще, на самом деле, это, э, ну как это сказать, это не, лучшая, не лучшие показатели. Ну согласен, да. Потому что папы на самом деле, это капитаны семейного корабля, и уж они-то должны быть грамотными. А сейчас оказываются более грамотными в семейных вопросах, это женщины. Это переворот просто. И поэтому я считаю, нам нужно сделать все, чтобы все-таки мужчины начали заниматься своим развитием своего папства. И в том числе вот, сказочных, вот, сказочных вариантов. Расскажите немного о себе, Павел. Как вы вообще пришли к жизни такой? К сказочной? Или к так скажем. Ну у вас и то, и другое, оно, по-моему, одно вытекает из другого. Ну, естественно, конечно же. Я смотрел, да, да Вич, не весь правда, но все-таки эфир с Игорем, который был сегодня, да, Игорь Сивов, и он говорит, что вот во время нашей прекрасной пандемии я запустил, запустил, запустил. И я безумно восхищаюсь, конечно же, Игорем. И э, тоже слежу за ним, как и вы, смотрю. И, в общем-то, для меня пандемия тоже немножечко стала прекрасной. Фу -фу -фу, никто не болеет, слава богу, но э, самое главное, что появились новые идеи, новые проекты, э, и они начали воплощаться в жизнь. И вот, конечно, я на самом деле сказки свои э, и не только свои, читал детям давно. Но вот и очень любил всегда читать вслух, тем более, что я работал и телеведущим, и радиоведущим, и знал, что если ты читаешь слух ты развиваешь свою дикцию, развиваешь даже свой интеллект, потому что... Речевой аппарат – это очень важная э, такая вещь для развития интеллекта, и поэтому нужно и с детьми, и вообще с окружающими очень много разговаривать о чем бы то ни было. Так вот, э, я как раз э, читал очень много вслух и решил, почему бы не читать это нашим, не только нашим, а всем детям. И решил вас записывать в Инстаграме сказки. Сначала это было в студии, потом наступило пандемия, когда студии стали закрыты, у меня появилась своя небольшая маленькая домашняя студия, и вот буквально летом этот аккаунт разросся до 20 тысяч подписчиков, и я несказанно рад каждому своему подписчику. Мне очень приятно, что э, это осознанные подписчики, это люди, которые пишут «Мне благодарю» практически на каждую сказку. Э, они пишут о том, что думают их дети, они э, рассказывают, э, как они реагируют на те или иные сказки. Вот, по, поэтому как-то я считаю, что это все-таки благое и полезное дело, которое я делаю э, сейчас в этом аккаунте. А скажите, детей-то много, то мы сегодня же о мамах говорим, а о папах, о детях обязательно. Так начнем все таки Сколько у вас детей? Так сложилось, что в моей жизни четверо детей. Но так сложилось, что не все они от одной мамы. Старший 20. Сыну Павлу ему будет 15 в феврале. Мирославе 6. И Маргарите вот в январе буквально будет 3. А вот интересный момент. Пал Палыч это что? Кто это... за... так, такое у него имя? Ну, зовут его Павел, так как у него тоже отец Павел. Ну, знаете, в тот момент хорошо. мы решили особо 15... фантазию свою не. Ну, да. в, 15... в 15 лет Пал Палыч, это, это игра или это что-то серьезное за этим стоит? А, на самом деле, Пал Палычем называю его только я. А так он Павел, Паша, среди друзей. То есть обычный, прекрасный, добрый мальчик. А вот, вот то, что вы его Павловичем называете, вы чувствуете за этим какое-то, ну что-то большее, чем просто имя, имя и отчество? Ну, это как-то произошло случайно, но я ведь понимаю, что случайности не случайны. И я, естественно... Не, не особо вкладывал что-то в такое название, так скажем, в такое имя, наверное, это все-таки желание, чтобы он был продолжением меня. Вот так вот, наверное. И именно поэтому он Пал палоч в моей жизни. Но вообще-то я просто почему на этом застрял внимание? Дело в том, что когда мальчика, подростка, юношу особенно, начинаешь называть просто даже полным именем, без всяких уменьшительных, уменьшительно ласкательных приставок, у него уже очень сильно меняется его внутреннее состояние. А вот когда называют вот так вот по имени-отчеству, знаете, надо быть, за этим мальчиком посмотреть. Возможно, в его судьбе произойдут более серьезные положительные изменения, чем у других детей его возраста. Потому что это сочетание имя-отчество, полное имя, уже играет свою роль. Я даже некоторым мамам в каких-то ситуациях предлагаю С сегодняшнего дня только полным именем. И, знаете, меняется буквально жизнь у ребенка. А это только а... с мальчиками или с девочками тоже работает, Анатолий Александрович? Нет, с девочками там тоньше, как все с девочками, с девочками все намного тоньше. Как раз девочкам можно говорить разные эпитеты, единственное, они не должны уменьшать. Они могут возвеличивать, они могут там говорить, моя принцесса, моя королева, там, то есть какие-то такие, но не уменьшающие. Ей разные можно говорить слова и разные имена, но они должны выходить быть более э, утверждающая личность. Ни котенок, ни там, ни собачка, ни это, а вот именно э, человеческие и такие с подтекстом. Принцесса. Ну, хорошо звучит в каком-то возрасте. А дальше еще, может быть, что-то можно придумать. Вот такое. То На есть Мирослава ней... Павловна, если я буду называть, она все-таки, наверное, будет больше да, чем... Да. Вот, вот этого с э, девочкой не надо. Mm -hmm. Мирослав, у нее классное имя, э, отчество она несет внутри себя, и здесь, э, я думаю, для нее важно как раз вот это имя. А вот для парня, да, это очень важно. Mm -hmm. Спасибо, спасибо, Анатолий Александрович, я думаю, что сейчас все э, себе законспектировали этот момент, это очень важно, я считаю, да, согласен вот... с вами. Вот такой конкретный пример. Женщина приходит, вот сыну вот, 22 года, она называет его там ласкательно так вот. А он ему 22 года, а он Павлик, да еще. Да, да он, еще, он еще, такой. Я говорю, а вот давайте вот, а он уже работает, он уже работает, но она его по-прежнему так называет. Я говорю, давайте вот с сегодняшнего дня называйте его полным именем. и что вы думаете? Через неделю она звонит, говорит, а его повысили в должности. То есть, это все, все работает. Все работает. А, э, а между женой и, и мужем это тоже работает? Вы знаете, э, в чей адрес? А со стороны жены мужу. Я же сейчас насчет себя, а потом мы как раз перейдем к мамам. Да, насчет себя, конечно же, э, понимаете, у женщины она может по-разному называть мужчину. Но единственное, в нем должны быть интонации соответствующие. Вот очень важны интонации. Если интонация восхищения, то пусть называют как угодно. Понимаете? Как угодно. Котенок, вот так, да? да? Восхи с восхищением. Если с восхищением, то она вложит нужные энергии. Ну, конечно, переходить не надо, там ты мой тазик, прочее, это, конечно, не надо. А вот э, женщина, вот здесь вот надо тонко опять подходить, потому что не каждая женщина принимает какие-то имена, какие-то э, эпитеты, какие-то слова в свой адрес. Э, иногда можно обидеть. А здесь не перепутать. К одной женщине обратишься так, ей это нравится. Жене, к жене обратился, можешь оказаться в просак. В немилости. Я тут параллельно периодически посматриваю сообщения от подписчиков, от ваших и моих. Спрашивают, останется ли вы эфир в записи. И можно, да, Александр Александрович, я отвечу, что вы все эфиры сохраняете, их можно посмотреть. Обязательно. Мы все, все эфиры, все эфиры вот по поводу материнства за всю неделю. У нас сегодня с вами девятый эфир. Вот. Все они в записи, все можно посмотреть. И там много-много полезного. Я думаю, мы тоже пойдем. Ну, хорошо. Так все-таки сказки. Давайте, прежде чем перейдем к материнству, сказки. Почему сказки? Что вы в них нашли? Кроме того, что развили, развивали дикцию и, и интеллект. Ну, на самом деле, можно было, конечно, читать любые совершенно произведения и публиковать эти голосовые записи. Но, к сожалению, некоторые авторы против. А сказки они в большинстве своем все-таки народные, и очень много в них правды и поучений, так скажем. И они именно таким образом рассказанные, да, из поколения в поколение, из уст в уста, что детям они более понятны. И мне как-то общаться с детьми языком сказок мне самому, во-первых, проще, во-вторых, они меня лучше понимают. Видимо, поэтому сказки, потому что, ну, какие-то другие произведения, рассказы, повести, они, они да. есть в моей жизни. Они есть даже записанные где-то у меня вот в компьютере в отдельной папочке но я их не публикую именно потому что ну, они не для детей а общение с детьми оно очень важно для меня не только как для отца но и как для мужчины то есть если я передаю им какую-то информацию может быть я сам где-то что-то не все знаю и не что и что-то не могу правильно донести то посредством сказок я это легко доношу, и они меня самое главное понимают. Знаете, вот сейчас на ум пришла такая, такой вопрос. Ну, сказки я понял уже, да. Здесь есть определенная причина, почему сказки. Может быть, даже более глубокая, которую, может быть, ни вы, ни я не понимаем даже. Может быть, это откроется гораздо позже. А вы, кстати, а вы планировали как-то поглубже разбираться в сказках, в этой в той мудрой глубине? Или, или, или пока не делаете этого? Некоторые сказки, которые мне очень нравятся, я, конечно же, разбираю. Я где-то даже читаю анализы там, ученых, филологов этих сказок. Но... Не сильно этим интересуюсь, потому что ну, их подача, тех же самых ученых и филологов, она проходит именно через них, и не везде я согласен. Когда я сам начинаю разбираться в сказке, почему именно так поступил герой, почему именно такие события происходят, то ну да, у меня в голове уже складываются какие-то такие моменты, Которые я Именно своим детям потом доношу mm -hmm. Чужим не рискую Вот здесь вот да кто-то из подписчиков Пишет сказка терапия Ну да, вот. ну, да Есть такая психотерапия Сказка терапия Но стоит посмотреть Если уж занялись этим вопросом Может быть стоит погрузиться и глубже Потому что там есть мудрость А вот вы пишете Говорите сказки еще да Но... Большая сказка, но я уже тут неделю, даже две, не могу приступить. Не приходит оттуда информация о том, как это все должно происходить, что должны делать герои. Вот пока жду, когда придет ко мне муза с крылышками и нашепчет. Да, есть немножечко. Хорошо. Дело в том, что я почему спросил? То, что современные сказки – это вообще тонкий процесс. И, ну, народные, ладно, там они когда-то рождались, обтесались веками, передавая из уста, переписываясь. Они, в общем-то, становились, ну, той мудростью глубинной. А вот современные, они, как правило, поверхностные, не очень глубокие. А время требует большой глубины. А для этого должен быть сказочник, конечно, сказочник-философ. Ну, видите? да. да. А, Именно, видимо, поэтому я не сильно э, стремлюсь публиковать свои сказки, э, потому что э, то ли опыта у меня жизненного не хватает, чтобы действительно глубоко э, копнуть и рассказать что-то вот изнутри э, в этой сказке, как-то передать эту информацию. Вот. Видимо, а это, поэтому. А какая часть вашей жизни вот на сказки уходит? Ну, треть. На данный момент треть моей жизни, я думаю. Это серьезно. Угу. Это, это уже заявка на серьезное творчество, на серьезную реализацию. Тогда, если вас тянет, и вы туда идете, то надо идти уже более основательно, более серьезно. Наверное, погружаться в философию, в философию в сказки, чтобы они несли современные, уже космические какие-то, духовные знания. Ну, да, здесь, наверное, нужно быть не просто осознанным сказочником, да, осознанным человеком нужно быть, и кроме того, что просто черпать какую-то информацию из доступных источников, нужно, конечно же, двигаться, как вы говорите, глубже в духовность, и именно как раз вот оттуда и будет приходить истина в тех сказках со, со смыслом. Да, я стараюсь в это двигаться. Не, не всегда получается, но как-то стараюсь. Вы знаете, ну раз... Вообще каждый вот эфир, он же должен приносить не только нашим зрителям что-то, но и нам с вами, правильно? Надеюсь, да. Вот, поэтому... Мы немножко и для себя, друг для друга тоже кое-что поищем. И вот я сейчас вот прикоснулся к этой теме сказок через вас. И вот я, у меня, я выскажу некоторые мысли, может быть, они вам пригодятся. Вот в свое время Гиппократ сказал такую фразу. Врач-философ Богу подобен. Согласитесь, очень мудро, емко и действительно в точку. Если врач, кроме того, что воспринимает человека как суповой набор мышцы кости, а его воспринимают более объемно, как божественную космическую сущность, то, соответственно, и лечение будет другое. То есть это действительно богу подобен. Он может вылечить практически все болезни. Вот. У меня есть, например, я хоть и не врач, но у меня есть много примеров, много примеров, больше сотни примеров, когда я вылечил неизлечимые болезни, которые медицина считает неизлечимыми. То есть это реально. То есть философия позволяет вот это сделать. Так вот, я интерпретирую это выражение «Сказочник-философ Богу подобен». Понимаете, вот подумайте над этой фразой, почувствуйте, может быть, она к вам относится. Не зря же ее, я ее озвучил. Согласен, все, все не случайно, и я услышал эту мысль, да. Спасибо. Да, потому что э, сказка своей легкостью своей искренностью, своей любовью, чистотой и в то же время большой глубиной она производит в душе ребенка очень важные вещи. Она соединяет его с реальностью. С одной стороны, с той, из которой он вышел, ту реальность, которую родители школы забивают. То есть ту реальность он еще помнит ребенок. Если вот вы поможете через сказку соединить с этой реальностью, и он читает и слушает ли, и, и все это в нем происходит, он все это сознает, чувствует, то это, конечно, будет супер. Потом... Ну и не зря же э, изначально все-таки сказки э, э, малышам и детям доносили все-таки их мамы. Потому что, ну, мама. Э, более тонко чувствует этот мир, чем мы, папы. Мы, конечно, сейчас такое время, что и папы э, больше, больше двигаются к духовности. Но их не так много. А мамы все-таки они более духовные. Поэтому спасибо вам, мамы. Да. Ну, давайте по к мамам и обратимся. Вот вы, у вас четверо детей. Это вы сказали... Не от одной жены. Но они вместе с вами живут все, четверо? Нет, нет, нет. Нет, да? Мам, я, я думал, вы все-таки сумели собрать в одном гнезде. Это, это моя мечта, на самом деле. Ну, вы знаете, эта мечта, она реализуется, потому что если тот, кто счастлив, тот и притянет. Тот, кто более счастлив, тот и притянет. Будьте счастливы, и дети будут рядом с вами. Я вот в своей жизни, у меня тоже нет одной женщины, дети, но и я вот этим путем так получилось, что дети всегда вокруг меня. У меня и с женщинами очень хорошие отношения со всеми, и с детьми тоже. То есть счастье оно притягательное, оно расслабляет, успокаивает и снимает все напряжения между бывшими супругами. И, соответственно, с детьми выстраивают глубокие отношения. Хорошо. Но вот сейчас... А сейчас у вас сколько рядом с вами живет детей? Двое. Двое. И ваши вот эти взаимоотношения с младшим, как они выстраиваются? Кстати, сколько вам лет, Павел? Прошу прощения. Мне 41. А 41? Да. Вот, а младшему два. Два и десять. Ну да. Почти три. Вот отцовство вот в этом младшем варианте, как вы ощущаете? Есть разница? Ну да, конечно. На самом деле мы говорим про осознанное, осознанное родительство, да? и так далее, не сразу у меня получилось быть именно таким осознанным родителем, и я стремлюсь все больше и больше к идеальным отношениям со своими детьми. Вот. И как раз младшая, она мне и помогает в этом. Потому что она ну, совершенно по-другому себя ведет, чем те, которые постарше. И она такая более искренняя и совершенно другого поколения человечек, да, так скажем, несмотря на то, что она совсем маленькая, она э, даже отличается от той, которой 6 лет, да, от Мирославы. Вот, и это, да, совершенно другое родительство. Это я даже в одном из в Инстаграме постов написал такую фразу, где... На фотографии держу за руку дочь, и она меня куда-то ведет. Мы думаем, что они за нами идут. А на самом деле мы за ними стремимся поспевать. Да, И вот маленькая у нас такая как раз. А вот скажите, вот вы стали другим отцом и ну, качественно изменились. По мере приходят другие дети, родителям приходится становиться другими. Это, конечно, в лучшем случае. Не очень грамотные родители, конечно, ломают под себя, но вообще-то правильно слышать детей и идти за ними. Вот скажите, вы когда стали слышать свою дочь, которая шла к вам? С какого момента? Не так давно, скажу честно. Вот, вот прям не так давно. Совершенно вот буквально, наверное, на протяжении этого года это произошло. И, может быть, как раз это сидение дома и увлечение сказками мне в этом и помогло. Ну, вот я почему спросил? Наверное, все-таки действительно возраст играет роль. Я, например, у меня Дочь пришла, когда мне было 65 лет. К этому времени я уже повзрослел. Вот, и стал более тонко чувствовать э, ребенка. Так вот, мы э, свою дочь начали слушать, когда она еще э, подходила, еще до зачатия. Вот такой. Может быть, кому-то покажется чем-то запредельным, но это действительно так и потом на в процессе беременности мы слушали слышали ее и с ней общались чтобы выбрать ей имя и по пути вот до рождения она четыре раза меняла свое имя то есть все одно имя определимся потом проходит какое-то время, и она меняет свое имя. Мы сначала не поняли почему, думали, это мы ошибаемся. Нет, оказывается, по мере того, как с нами происходили какие-то изменения, мы тоже в процессе беременности, мы тоже развивались, мы не стояли на месте, мы готовились к ее приходу. То есть мы становились более, может быть, более мудрыми, более глубокими, более тонко ощущающими. И ребенок менял имя. То есть имя вообще это очень важное ну как это важный паспорт ребенка и он э, показывает набор тех энергий, с которыми он идет почему я так говорю, потому что я уже не раз я эту тему исследовал с разных сторон и вот в какой-то момент по-моему третьим именем она выбрала имя моей мамы и я понял, что а имя мамы Татьяна, а имя Татьяны это ну, несет в себе определенные нагрузки. Каждое имя, что-то, вот, ну, но она многое, что обозначает, и вот я знаю именно. Так вот, Татьяна несет такие определенные нагрузки. Поэтому большая часть Татьян, им труднее построить счастливую жизнь. Там есть свои э, якоря. И я понял, что она выбрала имя Татьяны, потому что значит, что-то не решено у нас с мамой. Вот, жена беременная, но мы поехали к ней, к маме, мы там пожили пару недель, с ней пообщались, все. Возвращаемся оттуда, все, дочь уже имя от Татьяны не хочет. И она выбрала другое. Вот, понимаете, то есть, по мере, я понял, по мере готовности родителей, ребенок выбирает и имя, которое будет или его загружать, и он будет брать эстафету родительскую и ее прорабатывать, или он будет идти легко и более свободно. И в конце всего она выбрала имя Ангелина. Красивое имя очень, да. У нас тоже да. истории э, с именами очень интересные. Мирослава вообще э, пришла просто как-то... Она сначала была у нас Мироном. Вот. А потом э, стало понятно, что она совсем не Мирона а Мирослава, и э, для младшей э, именно она придумала имя, она его где-то услышала, оно к ней пришло, откуда-то сверху, как она говорит, э, ей ангелок в Белом городе это рассказал. Вот. И мы не стали э, противиться этому имени, у нас теперь вот две девочки очень Такими сложными характерами, на самом деле. Вы знаете, вот это, это... С нами младенцы гласит истина. И вот когда родители слышат своих детей, то действительно выстраивается совершенно другая композиция жизни. Она, она не обманывает, она не придумывает. Это действительно ей пришло это имя... Вот, Откуда? Я полностью согласен, что она не придумывает и не фантазирует. Действительно, оно откуда-то пришло, и мы очень серьезно к этому отнеслись. И, соответственно, вот младше у нас названо благодаря э, тому, что пришло Мирославие. А Вот э, все-таки день матери. Поздравляем вашу жену с, с материнством. Она Вашим... слушает, да, обязательно сейчас скажет вам Спасибо. А ваша мама, как вы с ней, как у вас с ней отношения? У нас с мамой отличные отношения, мы не так часто общаемся, потому что живем далеко друг от друга, в разных городах, по телефону в основном. Мама меня всегда опекала, она всегда очень нежно ко мне относилась и очень мягко. Папа был чуть строже, но тоже не особо. Вот, Поэтому с мамой у нас отношения очень нежные и дружеские. В общем-то, даже не дружеские. А как... Я люблю маму как маму. Она мне никогда не была таким уж близким другом. Она была именно моей мамой. Где-то она настойчиво просила что-то выполнить да где-то она меня вела где-то она говорила сын ты уже взрослый большой ты сам все решаешь но самое главное что она полностью стопроцентно соответствует этому прекрасному слову мама это, вот это на сегодня вообще-то редкость обычно мамочки настолько погружаются в своих детей настолько контролируют, что уже независимо от возраста они привыкают контролировать каждый шаг. Сын, ну, не селфи да? А где шапка? А шапку надел, да? До такого, то есть это действительно уже... И это не смешно, это можно видеть такие уже психически сломанные судьбы детей сплошь и рядом. По крайней мере, мне приходится с этим встречаться постоянно. А Вам повезло. А с отцом у вас э, какие отношения? Прекрасные тоже. Прекрасные отношения. Ну, вот он э, изначально хотел э, контролировать всю мою жизнь, но потом понял, что... Ну, а смысл? Я думаю, что и мама повлияла на него в этом плане, конечно же. Но сейчас э, они... Просто смотрят и радуются, либо, либо огорчаются, если вдруг у меня что-то не получается. И всегда поддерживать в любом случае. Даже если я где-то, может быть, и не прав в какой-то ситуации. Вы знаете, я вот задаю такие, может быть, вопросы не для эфира, но я преследую определенную цель. Я же профессионал, <смех> психолог. <смех> вот. И я, вот сейчас вот задав несколько вопросов, я хочу сказать, уважаемые друзья, наши зрители, вот давайте пожелаем Павлу действительно писать сказки. Потому что он действительно может написать очень мудрые сказки. Очень мудрые сказки, которые будут развивать личность. И советую вам э, своими э, постами, своими там комментариями, своими вопросами помочь ему э, не засиживаться <laughs> и писать сказки. Действительно, Павел, это, это важно сейчас. Э, сказочность, мечтательность — это те человеческие качества, которые ни один э, робот не сможет э, создать. Это то, что нас уберегает человечество от роботизации. Поэтому сказочность, на самом деле, это и большое политическое действие. Ну да. да. Так что я прошу вас в этом направлении идти. Вы нужны именно как сказочник этому миру. И тем более, если вам это нравится, а вы знаете... Хобби это прям, сам, из хобби вырастает самый лучший и самый лучший деятельность, самый лучший бизнес. Благодарю, благодарю вас, благодарю. Да, вот так, друзья, видите, какую мы раскрыли грань. Завершаем наш наше путешествие по миру мам, по миру материнства сказочным героем, героем, который сказочный герой, герой-то реальный. Ну, герой сказочник, который родительские отношения, отношения с детьми, материнство переводит в область сказок. Поэтому это вообще, конечно, я за эту неделю таким стал богатым по своему, по восприятию мира, по... Я и так постоянно общаюсь, но вот такие общение, такие эфиры помогли мне очень много граней жизни увидеть. Павел, я говорю все я, я веду все я. Давайте теперь я передаю вам эстафету. Вы, наверное, тоже с чем-то пришли. Может, с какими-то вопросами, с какими-то идеями, предложениями. Давайте теперь вам слово. Спасибо, Андрей Александрович. На самом деле, я... Совсем недавно познакомился именно с... Не то что с вашим творчеством, а вообще с вашей личностью. И э, с разных сторон ко мне приходила информация о вас, э, только хорошая, э, только очень приятная. И э, как вы помогаете люд, людям осознавать, э, и как вы помогаете э, людям двигаться вперед, особенно мамам. И мне э, очень приятно, что именно в День матери... Э, Появился наш с вами эфир здесь, в Инстаграме. И э, сейчас я хочу просто, э, наверное, пожелать не только мамам. Мамы, наверное, вы сейчас смотрите вас больше, и, судя по комментариям, э, пап-то практически нету Но и пожелать именно папам, чтобы вы, дорогие отцы, э, побольше уделяли э, времени своим... Женам. <св> <св> но они уже эту энергетику вашу и вашу любовь, они, конечно, будут с большим удовольствием передавать вашим же детям. Ну и, естественно, не забывайте, друзья, о том, что дети – это самое важное в нашей жизни. Но и кроме того, что за ними нужен «Глаз до да глаз», все-таки давайте им больше свободы. Они сами знают, что делать. Они сами знают, что слушать, что принимать или не принимать. Они сами знают, как жить даже в таком маленьком возрасте. Вам только следует их оберегать от каких-либо опасностей. Вот все, что я хотел сказать. Вы сказали про свободу детям. Это действительно так. Очень важно. Давать детям свободу разумно, включая их все более и более в социум, все более и более давая свободу. А как насчет свободы женщинам? Как у вас с этим вопросом? Интересно. У меня... Это отработанный уже <свят>, процесс. У меня жена бизнесвумен, у нее свой бизнес. Она его строит именно так, как хочет она. Я ей помогаю только тогда, когда она меня просит. Потому что я сам не супер бизнесмен, но какие-то моменты, какие-то компетенции у меня в этом есть. И я с удовольствием стараюсь посоветовать. И я совершенно ей доверяю и знаю, что она все делает правильно. И это, это не это... потому, что она сейчас слушает. Знаете, <связь> а вы знаете судьбу Андерсона, сказочника? Я не помню, как завершилась его жизнь, если честно. Но то, что он был одинок, что он разошелся со своей женой. Нет, не знаю, нет. Да, и э, она была очень э, жесткая, очень такая волевая, жесткая. И ему пришлось, она была против его творчества. И ему пришлось расстаться с ней, чтобы э, все-таки выполнить свою миссию. И вот ее образ лег в основу Снежной Королевы. Да, то есть вот такой у неё. Но в моей сказке моя жена может быть только доброй феей, я думаю. Так вот сделать уже. Дай Бог. Замечательно. Павел. Там вам видны какие-то вопросы, может быть, есть, чтобы мы на несколько вопросов ответили и будем завершать наш... Мне, мне видны комментарии, да, я их смотрю. Вот. Все желают мне писать сказки. Спасибо большое. Замечательная семья из... 18 лет, в дружной семье. У нас тоже четверо детей, две девочки, два мальчика, у Элеоноры. Это классно. Вот здесь вопрос чуть повыше. Скажите, смена фамилии меняет судьбу? будет когда мы с вами про имена говорили. Вот. Слово это великая вещь, это большая сила. И каждое слово несет определенный энергетический набор. И поэтому имя и фамилия играют роль. И смена фамилии ⁇ это тоже определенный ну, сакральный процесс. И кому-то, вот у меня были случаи в практике психологически, когда я советовал изменить фамилию. И даже был, был по-моему, один или два случая, я уже не помню, а может и больше. Когда менялось и имя, вот. потому что есть в этом, ну, возникают ситуации, когда человек э, живет не в своей судьбе, не по своей судьбе, родители придумали имя, э, ну, просто с потолка, как говорится, муж пошел регистрировать, забыл по дороге имя, и какой я вспомнил, то и записал. Ну, есть, и такие случаи бывают. Поэтому. А это все играет роль. Судьба человека в большой степени зависит и от этого. Конечно, это может тонкое влияние быть, но зависимость есть. Поэтому знать, какое имя тебе более подходит. И не надо бояться даже сменить в, каком, в любом возрасте имя, если вы чувствуете, что оно вас напрягает, что оно вам не нравится. Особенно, если оно вам не нравится, а вы живете с этим именем, ну как можно как можно носить костюм, если он вам не нравится, или он не вашего размера, ну, согласитесь, это так и с именем, а имя еще глубже затрагивает энергетическую сферу человека. Поэтому я отношусь к именам и фамилиям очень ответственно. А вопрос, Анатолий Александрович, а если у человека два имени, знаете, это принято там, в европейской культуре, у нас к этому как-то приходит, знаете, там Мишель Александра, как-нибудь Анна Мария, вот да. так вот. Либо, может быть, у человека есть имя, но когда его пришли крестить в церковь, и там нет в святцах этого имени, ему дают, соответственно, другое. Вот это как влияет, двойное имя? Все влияет. В Испании там даже где-то до 4-5 до имен бывает в испаноязычных странах. Да у нас в Санкт-Петербурге был такой случай, отец зарегистрировал свою дочь, он работал в генеральном штабе артиллерии Советского Союза, И вот он назвал свою дочь генеральный штаб артиллерии. То есть, понимаете, то есть, ну, всякие бывают случаи. Поэтому как уменьшительно есть, ласкательно он называл. Да. Вот. я называл да. так вот такие случаи есть разные имена присоединяют но зачастую это не исходит из какой-то внутренней сути ребенка из каких-то там судьбоносных каких-то вещей чаще всего это идет от головы или от, или от моды или от чего-то другого наносного это надо очень тонко смотреть. А то, что в святцах, это еще более тонкий вопрос. Потому что каждый святой, каждый святой, вы понимаете, он великомученик зачастую. Или просто мученик. Просто святого, который не мученик, не великомученик, таких единиц. Следовательно, получив вот имя святого, ты таким образом несешь. По жизни вот этот груз тех его мученических задач это реально почему я сказал про имя татьяны uh -huh. что но вот посмотрите уважаемые наши слушатели посмотрите вокруг э, как татьяны живут большая часть татьян ж, живется больше число татьяна живется с трудом почему потому что святая татьяна там очень серьезная на ней нагрузка ну и так далее то есть Относиться к этому, еще раз говорю, нужно очень тонко. Вот Спасибо. Так. Спасибо за ответ. Сейчас я вот... Есть еще вопрос, насколько нужно мужское эго в отношениях? Или важно? Насколько важно мужское... Написано, насколько нужно мужское эго в отношениях? Но, Давайте, Павел, на этот вопрос ответьте вы. Нам же двоим, наверное, вопросы. Ну и с вашим-то опытом, наверное, все-таки легче ответить на этот вопрос, Александр Александрович. Ну, важно, очень важно, потому что мужчина в семье это все-таки может быть даже это не стержень, это это такая защитная аура. Несмотря на то, кто сколько денег приносит в семью, женщина или мужчина, все-таки главный защитник в семье – это человек с мужской энергией, да, так скажем. И в большинстве своем это все-таки мужчины. И эго… Эго же еще подразумевается, что это какой-то такой характер, да, это, это все очень важно. Если мужчина не ведет в, в отношениях, то значит отношения очень сложно развиваются. Это мое мнение. Благодарю. Я поддерживаю, что сказали. Я добавлю еще одну вещь. Действительно, если мужчина несет в себе мужские качества достаточно сильно, то это он и определяет, в общем-то, стратегию жизни. Он действительно даже не гласно, он все, очень все согласовано, но внутреннее его состояние, внутренний стержень, он не определяет стратегию. Вы знаете, вот хороший пример из э, царства змери, зверей. Э, лев, царь зверей. Вообще высшие животные, это очень интересные животные. Вот э, Лев, допустим, вот орел, это вообще очень интересно. Это отдельно можно о каждом говорить. Я исследовал, это очень интересно. Так вот, лев. Смотрите, лев, вот наблюдали, за наблюдали, значит, лев лежит, лежит, наблюд лежит просто, вы знаете, так. А львица носится, приносит еду, кормит льва, потом кормит детей, а потом ест сама. Прекрасная женщина. Что это за такое вот это <свят> отношение? И зоологи убрали из семьи, вот львицы и дети убрали льва. На какое-то время. И что вы думаете? Через некоторое время она уже еле ноги волочила. Она не могла найти добычу. Голодные дети, голодные она. Оказывается, лев лежит и сканирует все пространство. Это он ее направляет туда, куда надо ей бежать, где можно взять дичь и принести. Представляете? Это проверено было, это проверено, это наука и доказано. Вот такой факт. Поэтому то, что вы сказали, мужской характер, мужчина, если несет в себе это, это он есть в доме, и это уже создает соответствующую атмосферу. Вот это важный момент. Важно, чтобы мужчина нес эти энергии. Согласен с вами. Хорошо. Ну что, Павел, благодарю. Давайте завершаем наш эфир. Не будем уже больше отвечать на вопросы. Достаточно. Друзья мои, сегодня все-таки праздник. И мы тоже хотим отдохнуть. Павел, я желаю вам и вашей семье постоянно растущего счастья. Желаю вам высокого творчества и стать действительно великим сказочником планеты. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Я благодарю всех, кто смотрел наш эфир, кто посмотрит его в записи. Он обязательно сохранится. Ну и обещаю, что сказки от Павла Седова вы обязательно увидите. А пока э, приглашаю вас в свой аккаунт по на сказки. Э, да. Включайте своим детям э, мой голос, когда э, устанете немножечко их, и захотите отдохнуть от детей с, вдвоем, с мужем или с супругой. В общем, спасибо большое, очень рад знакомству. Очень приятно. Очень приятно. Благодарю. Я вообще немного волшебник, поэтому мои пожелания обычно исполняются. <смех> Благодарю. До свидания. До свидания.